Смотрите, если мы только практикуем движение и дыхание, мы похожи на человека, который постоянно ошибается и постоянно исправляет свои ошибки, не меняя э, никак э, своих привычек на уровне э, алгоритма, по которому мы ходим. Это выглядит как бесконечное дежавю, как гуляние по символу бесконечности, по восьмерке. Да, мы Каждый день встаем, делаем, как, как привыкли, в обед мы в шоке, вечером мы осознаемся и исправляем. И так у нас, как джижовь, каждый день происходит. И мы вроде как долго живем, и, и чистенькие, потому что практикуем по вечерам, но снова просыпаемся, выходим на улицу через привычную дверь, и как будто бы перед носом снова тот же путь. Так вот. Наша медитация, короткая, длинная, какая есть, главное дисциплинарно-каждодневная, это та практика, которая дает нам возможность уменьшить, уменьшить, то есть э, уменьшать, уменьшать, уменьшать и умерить до просто самого минимального минимума для нашего, нашего типа темперамента реактивность, нашего ума на происходящее снаружи. То есть что нам дает медитация? Вот смотрите, вот если мы холерик, и мы вспыльчивы, у нас такая э, структура, и нам надо быть наполненными большим количеством быстро выражаемых наружу эмоций с целью созидания. Но есть такое качество, да, вот как две стороны одной медали. И мы на работе можем быть вот как бы ок, нас все обожают с этим нашим темпераментом, мы прорывные, мы достигаторы, мы многое реализовываем, мы такие активные, но точно тот же мозг, тот же темперамент, тот же ум приходит домой. С тем же набором качества начинает он терроризировать и ранить в общем-то свое пространство, где вроде как надо, надо бы отдыхать, надо бы беречь его, а не выходят, потому что вот он, он такой везде да мы называем так это и наоборот. Кто-то спокойный, боже, как это классно, такой покладистый, такой весь мягкий, такой весь добрый, в семье не нарадуется, но то же самое, ни рыба, ни мясо в социуме, на работе, вот такой вот темперамент, и, и, и, и ненавидит себя за это, и мучается от этого, и, и сказать ничего не может, и хочет, но сил как будто бы не хватает внутренних, понимаете, вот вот это, это крайности, это крайности. Счастье в точке срединного пути. И если мы даже обратимся к вот этой стандартной градации на флегматики, интроверты, да, вот там холерики, то есть срединный путь, он называется даже в этой системе сангвиник. Это такой тип темперамента, который совмещает в себя всех, и он как добрый такой внутренний мудрец решает внутри себя, когда ему каким быть. Вот честно вам скажу, что ну, если прибегнуть к этой такой очень узкой, откровенно говоря, классификации, но нам бы с вами всем стать сангвиниками, которые живут из сердца и принимают решения согласно ситуации, и называется это так: жизнь по ситуации каким проявиться так вот чтобы вот это вот получилось нам нужно уменьшить многим нужно уменьшить растянуть время на первичную реакцию которую мы выдаем на внешние события раздражители и это нам дает медитация То есть, если мы как холерик, например, да, реагируем первые две секунды на какую-то ситуацию и сразу с пышкой защиты, нападения, агрессии какой-то внутри да, даже себя. Я не говорю уже о том, что это вылезло сразу тут же наружу за три секунды. Но вот эта первичная реакция психики, как мы реагируем на события то вот холерик, он реагирует на все Даже кажется, господи, да что ж ты закипаешь, на малейшую какую-то ерунду. Да? Человек реагирует, как будто бы тут катастрофа случилась, а у него такой темперамент. Так вот, если, например, мы растягиваем это количество времени с 3 до 10 секунд, то мы можем принять за эти 10 секунд Решение, успеть его принять, это решение, какую именно реакцию выдать наружу. Да? То есть мы можем за эти 10 секунд, а не 2, выбрать правильную мысль, которую мы мыслим, и по качеству этой мысли вылезет из нас чувство. То есть эмоция, которая окрасит нашу кровь сразу гормональным фоном соответствующим. И после этого будет уже фаза действий. То есть мы, мы вот эти свои действия э, всегда согласовываем, если у нас есть время, с тем, чего мы хотим достичь. То есть если человек находится в ситуации он понимает у меня приоритет безусловное счастье я хочу счастья я понимаю что если я буду агрессором в пространстве других ну какое счастье ко мне еще больше агрессии будет возвращаться я хочу научиться быть миролюбивым человеком который принимает решение по ситуации сейчас не та ситуация где надо с пеной у рта доказывать потому что она мелочная но я не умею не доказывать. Значит, мне нужно научиться этому. Друзья, я сейчас пыталась объяснить ценность медитации. Если мы медитируем каждый день, то наш мозг обучается растягиванию времени на реакцию на внешние раздражители. Есть еще один нюанс флегматы это такие существа у которых очень растянуто время реакции на внешний раздражители, и этим они еще больше других раздражают да? То есть, есть внешние события и там у человека прежде чем придет реакция проходит никаких не 10 секунд а там целых 20 как до жирафа и это просто ну тоже знаете такая другая крайность это, это мешает этому человеку быть принятым, понятым. Он не понимает, почему его не терпят, что он такого сделал. Он же ничего не делал вообще. Да, отсутствие действия — это тоже действие. Отсутствие реакции — это тоже реакция. Очень растянутая, вялая реакция — это такой тип реакции. И, и это также нашу жизнь делает невыносимой мы не мы мы мы пытаемся найти способность возможность быть срединными что же происходит с этим видом человека до да, типа темперамента динамические медитации направлены на балансировку вашей парасимпатической и симпатической нервной системы так вот у холерика расшатана парасимпатическая нервная система ему сложно остановиться да? а у флегмата расшатана не сбалансирована симпатическая нервная система ему сложно начать включиться вот и Благодаря медитативным практикам наша парасимпатическая, та, которая отвечает за старт, за начало действий, и, и, парас, наша симпатическая, да, и парасимпатическая, которая отвечает за тормоз, за стоп, за остановку любого действия, они входят в фазу баланса, выравнивается единство нашего, наших полушарий, и мы становимся такими исконно человечными, андрогенными, мудрыми существами, сбалансированными, центрированными, которые действительно по ситуации прикладывают нужные качества, нужные усилия и проявляют их созидательно там, где нужна прорывность, да, вот у меня в школе когда училась, я была очень такой маленькой, да, я и сейчас не особо выросла физическим телом, на вид тихой, спокойной, в общем, такой ангел во плоти снаружи. И одним из самых любимых моих физических этих упражнений, или нормативом. На физкультуре был, был норматив на 12 километров. Вот у меня ну, вот как-то не вкладывалось в моего окружения и даже учителя, как, как это во мне Вот это вот это вообще, где оно бралось, как это вмещалось. Потому что 100, 100 метров, 100 метровку я ужасно пробегала с плохими отметками там, по этим нормам. А вот 12 километров самое то, вот моя, моя тема. И вот, вот этот вот прорыв, да, прорыв где-то там на четвертом километре, когда ты бежишь, бежишь, и, ты происход, и у тебя происходит эта борьба между твоим духом и эго, вот я ее наработала еще в школе, вот там в свои 9-10 лет. И поняла, поняла, что, что это за грань. Вот пройдя это испытание еще тогда, да, прощупав эту почву, я поняла, как... Как воспитывать свой характер ну, и в целом мне это помогало всю мою жизнь я была по итогу легкоатлеткой выступала даже за университет ну в общем спортивная любая дисциплина это духовная практика поэтому прививайте своим детям тренировки которые развивают их дух поверьте они вам скажут спасибо в рамках всей своей жизни и вот я вернусь к чему я это говорю 12 километров да то есть это ты вот просто настолько уже вышел из ума далеко-далеко из своей ограниченной личности и вошел в контакт с духом что ты им становишься ты им становишься и никакие уже диалоги твоего у ума не могут сбить тебя с вот этого срединного пути по которому ты катишься и тебе уже легко поэтому друзья я вас хочу еще раз еще раз привлечь э, на уровне внимания насколько много выгод когда вы сбалансированы когда вы центрированы когда вы умеете быть в срединном пути и это дает взрослому человеку особенно да вот если у него не было такого детства где ему дух воспитала сама жизнь э, медитация медитация станьте для себя любящим учителем воспитывайте свой ум пускай он получит очень много вот такого, где кому надо покоя, да, а кому надо, наоборот, уверенности в себе, потому что из-за расхлябанности нашей симпатической нервной системы многие очень не уверены в себе и постоянно не нуждаются в допинге в виде внешнего агрессора, который будет на вас кричать, пинать, стимулировать, подталкивать, да. Это искажение, это уже надлом в нервной системе. Потом такие люди ищут доп, допинги в виде каких-то кофе, каких-то там веществ, хотя бы сигаретки, которая пощекочит им нервные импульсы в мозге чтобы они захотели куда-то двигаться. А холерики, они наоборот, расслабить пытаются. Да? То есть на, они в основном расслабить пытаются алкоголем. Да? Кстати, сигаретка — это парасимпатическая нервная система. Это попытка расслабить думателя, выключить мозг, чтобы меньше было мыслей. Вот, Друзья, все эти э, цели мы можем реализовать хорошим способом. Не искажающим, не разрушающим наше здоровье, медитация и пранаяма. Ну, я люблю динамическую медитацию, она очень хорошо работает со всеми, со всеми ключевыми задачами. Вот еще 15 минут. Ценностей вам на благо вашего развития. Медитируйте. Медитируйте. Медитация, которая предложена в марафоне, это не единственное, что вы можете делать. Она просто предложена в этом марафоне. И по ссылкам, которые вы получили, да, переходите в телеграм-канал «Йога. Осознание. Медитация». Там есть открытые ролики, на YouTube-канале есть открытые ролики с медитациями, с которых можно начать, и работа со своей неуверенностью, и наоборот, работа с гневом работайте работайте создавайте себя изменение это то что происходит из меня из меня всех благ